Приветствую с вами Юрий Павлов. Сегодня мы поговорим с вами о этапах работы и что в какое время в команде должно у нас появиться при работе на аукционах. Смотрите, когда вы создали команду, вас следующий план должен быть такой. Я вам говорил уже, как распределяются роли постепенно. Если не видели, посмотрите предыдущие видео, где это написано. А дальше, когда вы уже готовы, первая неделя, что вы должны сделать? Вы должны все вместе найти объекты. Вообще, интересные объекты находятся максимум за одну неделю. Как правило, хватает даже трех дней. Первая неделя ⁇ поиск классных объектов. Вторая неделя э, ⁇ это поиск инвесторов и предложение этих объектов инвесторов. То есть изначально мы ищем инвестора под объект. Впоследствии, наоборот, ну, позже об этом поговорим еще. Вторую неделю мы оставляем на поиск инвестора и подписание с ним договора. Третья неделя у нас уходит уже на поиск объекта, проверку объекта, потому что у клиента могут быть дополнительные параметры. Помимо того, что вы предложили, возможно, он хочет не только квартиру, которую вам показали, но еще, если есть, земля, автомобиль, ну и так далее. И четвертая неделя – это, как правило, подготовка к торгам. К торгам нужно готовиться заранее делать заявку да, для участия в торгах, там, оплатить задаток за клиента, настроить ключ для участия в торгах ну и так далее. В общем, 4 недели у вас состоят из этого. первое поиск объекта, вторая – поиск клиента, третья э, – поиск уже объекта под клиента и проверка его и четвертая – подготовка участия в торгах. В общем, весь цикл сделки должен у вас э, занимать 1 месяц, максимум 5 недель, не более. Дальше будут еще интересные вещи. Но вначале ставьте класс, подписывайтесь на наши видео и переходите к следующему видео.